Сладких снов. Спокойной ночи. Где моя дочь? Папочка! Это лицо, оно улыбается, что символизирует счастье. Познакомимся с Матью. А, любви и благоденствия. Любви все. И благоденствия. Нам. И любви. Прошу. Может... расскажете, куда это я попал. Добро пожаловать в круг. Круг больше, чем просто место. Это путь. Круговой путь. Не хочу уезжать! Сэм, Сэм, нет-нет-нет! Саманта! Ты случайно Саманту не видела? Ах, вы гадкие брунишки! Ты понятия не имеешь, каким мусором ей там голову забивают. А этот их круг ⁇ это отдельная категория. Не входи сюда! Чудеса, что я видел, оформили мое творческое мышление. И в результате я создал нечто невообразимое. Да